Что есть предназначение и что открывается на ваших ретритах при открытии «Завес в Да, тема предназначения сейчас, как говорится, на поверхности. И Многие кинулись в эту тему, потребность большая, появились предложения. Зачастую очень далекие от сути. Люди хотят получить готовый ответ. Чтобы, знаете, да. как в анкете в восьмом классе, кто я, ты, там, не знаю, строитель, инженер, какую-то вот, мне кажется, роль часто, вот на этом как-то сконцентрировано внимание людей. Или я, или я ошибаюсь? Да, все правильно. Дело вот в чем. Почему еще сейчас такая большая потребность вот в разрешении этого вопроса? вопроса предназначения, потому что время изменилось, изменилось время, и старые стереотипы, старые подходы к жизни меняются, не надо ходить в одну и ту же проходную, там. ну, ну многое что изменилось, Проф... меняются профессии, какие-то уходят, какие-то появляются новые, и люди на этом фоне начали теряться теряться в определении себя, своего пути, своей жизни, своего предназначения. Поэтому потребовалось, в общем-то, более глубокое погружение в эту тему. И замечательно, что люди интересуются, и замечательно, что люди, другие люди стараются им помочь. Я в тему предназначения занимаюсь давно. это Я ну, вообще тему считаю, это центральная тема жизни человека. Найти себя в этой жизни. Зачем ты пришел? Если ты нашел путь, ты идешь по ковровой дорожке по жизни. Реально, не через рытвенные ямы, там, колдовины, а по ковровой дорожке. Согласитесь, это, во-первых, ты идешь быстро, во-вторых, идешь легко и достигаешь больших результатов. Если человек нашел свое предназначение, это человек свободный, это человек, не никому, а это многим не нравится. Очень многие хотят иметь управляемого человека, в том числе и государства. Конечно, а как иначе? Вот. Нашедший свое призначение, это человек, творец, он сам решает свою жизнь, сам организует все, и у него все получается, и у него все классно. Кому нужны счастливые люди? И здесь тоже у вас есть метод, который позволяет за пять дней комплексно решить этот вопрос и действительно уехать с некой маршрутной картой, насколько я знаю, да? Дело в том, что здесь в моем э, поиске предназначения есть некоторые важные отличия от обычного подхода. Первое. Я считаю, что прежде чем найти предназначение, нужно с человека снять несколько слоев тех заблуждений, комплексов, всего того, что мешает, мешает увидеть и понять это предназначение. Снять ту бронь, под которой находится истина. Это, наверное, тоже непросто, да, бывает для многих? Это, пер... это вообще-то вот в моей методике это самое главное. Самое главное. то что когда... Я, правда, там использую уникальные методики по снятию, потому что за пять дней надо снять, но, ну, согласитесь, это не просто добраться до сути человека. Не просто. Но это самое главное. Три дня из пяти я как раз использую на то, чтобы дойти до сути каждого человека. Поэтому группа небольшая. Здесь используется и коллективный процесс, потому что он очень важен и эффективен, и индивидуальный. Сочетание коллективного и индивидуального. Так вот, Три дня на то, чтобы дойти до сути человека. Когда дошел до сути, все остальное легко. Потому что человек сам уже, там. я только чуть-чуть корректирую, помогаю, еще что-то стряхиваю, какие-то там остатки тормозов, остатки вот этой брони убираю, и он сам выращивает свою. Вот здесь вот второй момент, который отличает свою пирамиду предназначений, то что у каждого человека не одно предназначение, и не два, и не десять, а целая пирамида предназначений. И вот эту всю пирамиду надо знать, причем обязательно вместе с вершиной, то что многие берут только центральную часть, где работать, где жить и все, а это уже в теле пирамиды. А нужно начинать с вершины, тогда ты это определишь более точно, иначе ты попадешь пальцем в небо, вот. поэтому вот, дойти до сути, это первое, и второе, построить всю пирамиду предназначений, где есть все, в том числе, где жить. Mm -hmm. Друзья мои, я могу подтвердить, потому что я уже второй год подряд приезжаю к Анатолию Александровичу на ретриты и общаюсь с участниками я не знаю, как это передать, но эти люди буквально светятся, как лампочки, и это удивительные перемены, удивительные, поэтому это, это просто вау.